Коллеги, всем привет! Меня зовут Сергей, и в этом сюжете я расскажу об аппаратах для попкорна Хуракан. На примере модели Хуракан Пикорн T на тележке. Аппарат для попкорна состоит из рабочей камеры, чаши или котла, воздуховод и нагревательные элементы. Камера имеет стенки из прозрачного закаленного стекла. Корпус аппарата состоит из прочного алюминия. Включаем аппарат. Ожидаем, пока аппарат разогреется до рабочей температуры. Рабочая температура аппарата составляет 200-240 градусов. Когда наш аппарат нагрелся, открываем рабочую камеру, берем, наливаем масло и добавляем зерно. Закрываем и ожидаем. Через 2 минуты попкорн будет готов. Рабочая камера снабжена отверстиями, через которые не раскрывшиеся зерна попадают... Сборник, который легко вынимается и очищается. Аппарат для попкорна хорошо сохраняет свою температуру, что позволяет ингредиентам не слипаться, так как, например, карамель или сахар имеют свойство превращать попкорн в камень. У бренда Huracan представлены две модели попкорн-аппаратов. Их характеристики сейчас вы увидите на экране. Аппарат для попкорна подключается к однофазной сети напряжением 220 вольт. Для попкорна на тележке необходимо установить на ровной поверхности, так как у вас нет возможности регулировать опорные ножки. В этом сюжете я рассказал вам об аппаратах для попкорна Huracan. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Меня зовут Сергей. Всем пока и пользуйтесь техникой правильно. Все? Сняли? Спасибо.